Продолжим песню «Время летит», «Всем надо домой». Как говорилось в любимом фильме, «Всем надо домой», «Всем надо Новый год встречать». Все должны быть в форме. Все должны быть в форме. Женщина с каменным сердцем Смотрит в себя и все время молчит. Ее разгрузка и берцы На поясе меч за плечами щит Новые краги, старые раны Лучше не подходи. Ты еще только строишь планы, А у нее уже все позади. И повторяют веками Женщина с каменным сердцем. В сердце не камень, женщина с каменным сердцем. Слезы помогут поплачь, женщина с каменным сердцем. Она ему в ответ, Don't touch me, Женщина с каменным сердцем. Женщина с каменным сердцем, Никого не слушает давным-давно. Когда говорят, распахни к сердцу дверцу, ей даже не смешно, Она молчит в ответ и уходит. Потому что всегда одна Мы говорим о еде, о погоде А у нее каждый день война А ей повторяют веками Женщина с каменным сердцем Сердце не камень, женщина с каменным сердцем Слезы помогут поплачь Женщина с каменным сердцем Она говорит Женщина с каменным сердцем Женщина с сердцем из камня Под камень лежачий вода не течет И не надоест искать мне Что-то, что сможет помочь ей еще Но эта женщина знает точно Ее главный враг вода Вода постепенно камень точит И что ж ей без сердца жить тогда? И повторяют веками Женщина с каменным сердцем Сердце не камень, женщина с каменным сердцем Слезы помогут поплачь, женщина с каменным сердцем Она говорит, она говорит, don't touch me. Она говорит, ты не нужен, скрипач Она говорит, а ты что, мой врач, что ли? Женщина Let's